Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». У нас сегодня особенный гость, которого вы хорошо знаете. Сегодня с нами Келли. Добро пожаловать, Келли. Спасибо, мама. Я рада быть здесь. Мы рады, что ты здесь. Я знаю, что у тебя есть для нас кое-что хорошее. Я думаю, что мы хорошо провели время на прошлой неделе, в Слове Божьем, говоря о том, что Иисус наш источник всего. Аминь. Мы полностью полагаемся здорово. на Него. И мы начали записанного в Евангелии от Марка 11. Я не на сто процентов уверена, почему мы начали с этого места, но Господь показал нам очень хорошие вещи. Когда Иисус перевернул столы меняльщиков денег, Он убрал ресурсы, на которые они полагались. Религиозные люди рассердились на Него за это, потому что именно они зарабатывали на этом деньги. Иисус сказал, что они сделали храм вертепом разбойников, но Иисус сказал, что в Писании говорится, «Он должен быть домом молитвы». Итак, Иисус отбросил ложь, и принял истину, я думаю, что это действительно стало для меня реальным на прошлой неделе, что именно так он поступает и с нами. Он отталкивает ложь, принимает истину, и нам необходимо присоединиться к нему в этом. Знаешь, как это называется? Это называется верить. Отталкивая ложь, вы верите истине. Да, верно. Вы можете поверить лжи, но именно это вы да. будете принимать. И когда вы верите лжи, вы позволяете Отцу этой лжи изменять вашу жизнь, влиять на вашу жизнь, и продолжать приводить ее в беспорядок, потому что сатана отец всей лжи. Поэтому Иисус хочет, чтобы мы противостояли лжи и принимали Аминь. истину, и Он хочет, чтобы мы во всем полагались на Него. Мы читали 11 главу Евангелия от Марка и закончили на шестой главе Евангелия от Иоанна. Мне понравилась прошлая неделя, потому что это приводит нас к твердой пище того, что я хотела, чтобы мы увидели относительно Иисуса. Возможно, вы слышали, как я говорила об этом раньше. Я знаю, что мама слышала это от меня раньше. Иисус грядет. И я не просто имею в виду, что Он однажды придет. Мы так приблизились к Его возвращению, как говорится в Слове Божьем. Он заберет нас, когда мы поднимемся навстречу с Ним в облаках. Но перед тем, как Он заберет нас, Он наполняет нас. Он открывает Себя нам. В книге Откровения это называется «Откровением Иисуса Христа». «Откровением Иисуса Христа». В переводе «Пэшн» это называется «снять завесу с Иисуса Христа». И в наше Здорово. время Он этим и занимается. Поднимите руку, где бы вы ни были, поднимите руку, если вы думаете, «Да, я видела Иисуса в прошлом году больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Я служила Ему, любила Хвала Его Богу. и обращалась к Нему все это время». Но это как желание. В Библии сказано, он производит в нас желание. И поэтому так написано в традиционном переводе. И желание, и действие. Мне нравится новый живой перевод. Он производит в нас и желание, и силу исполнить то, что угодно ему. Здорово. Он работает в нас прямо сейчас, чтобы у нас было желание приходить к нему. И это просто часть нашей истории в течение следующих лет, до того, как Он придет, чтобы забрать нас. Мы наполняемся им. и церковь, как тело Иисуса Христа, Он наполняет нас. Он открывался на протяжении тысяч лет. Но знаете, создается такое впечатление. Мой папа говорит так. Вы не обращайте внимания на то, что чаша наполнена до тех пор, пока она не начнет переливаться через край. Именно в таком положении сегодня тело Христа. Мы начинаем замечать его полноту, потому что мы приходим к этой полноте. Хвала Богу. я так восхищена этим. Но также я восхищена своей личной частью того, что я наполнена им. И одна из вещей, о которых я надеюсь поговорить на этой неделе, когда мы будем обсуждать, как видеть Иисуса, когда мы говорим о том, как смотреть на Иисуса или подходить ближе к Нему, Слово Божье, особенно в переводе Passion, использует слово «Всматриваться». Можно сказать, что слово «всматриваться» означает «смотреть, пока вы не увидите». Вы просто смотрите, пока не увидите. Вы когда-нибудь всматривались во что-то? Знаете, люди приходят в картинную галерею и рассматривают картины, или всматриваются в них, пока не поймут, что на них нарисовано. А может и нет. Некоторые картины... Я в прошлом году повезла маму в музей современного искусства. Ты помнишь это? Мы пообедали вместе, и у нас в городе есть красивый музей современного искусства. Но это современное искусство не из тех, которые мне нравятся больше всего. Мне нравится искусство. Но в этом случае вам нужно всматриваться. Если я отвернусь в сторону, смогу ли я понять, что здесь нарисовано? Но Иисус не настолько труден для понимания. Вы просто продолжаете всматриваться в Него, смотреть на Него. Держать на нем свой взгляд до тех пор, пока вы на самом деле не увидите Иисуса. И когда вы увидите Иисуса, вы увидите, как сильно Он любит вас. Вы увидите, что Он хочет, чтобы из вас выходила истина. Вы увидите, что Он хочет удалить из вас всякую ложь. Мне нравится то, как Кэролин Лив говорит о токсичном мышлении. Он хочет удалить токсичные мысли. Он хочет удалить ошибки. Богу. Он хочет удалить ложь, которая была принесена вам и поселилась в вас. Он хочет удалить все это. Для чего? Чтобы туда могла войти истина. Здорово, не Избавьтесь так ли? от мусора. Но каков этот процесс? В чем состоит этот процесс? Чтобы сделать это с Иисусом? Процесс состоит в том, что он инициатор, а вы подчиняетесь ему. И это значит, что вам нужно просто сесть в его присутствии. Позволить войти внутрь вас Слову Божьему и вымыть все ненужное. Когда Он показывает вам что-то, не будьте гордыми. Просто скажите «Да, Господь, мне это тоже не нравится». Несколько недель назад Он указал мне на гордость. И я подумала «Уберите это! Я не хочу этого! Я не хочу этого!» Это как кто-то отодвигает вашу плиту или стиральную машинку, или сушку, или холодильник, и вы видите грязь, которая за ними накопилась. Конечно же, вам не хочется, чтобы другие это видели. Давайте очистим это. Да. Понимаете? Я знаю людей, которые убирают все это до того, как придет человек, чтобы починить технику, потому что они не хотят, чтобы кто-то увидел, что накопилось за плитой или за холодильником. Когда вы видите это, покайтесь и уберите. И что произойдет? Это дает ему возможность войти глубже и продолжать вычищать все это из вас. Даже в первом послании Иоанна 1.9 говорится, Вся неправедность, Он будет убирать это. Я сказала это для кого-то. Я не планировала говорить все это, но я верю, что это было для кого-то. Решите в своем сердце, что вы будете на этой неделе слушать то, что вам говорит Иисус, потому что Он знает о вашей жизни. Он любит вас. Мы с мамой любим вас. Мы прошли эти вещи и продолжаем проходить то, что Он показывает нам. Это не конец путешествия. До того дня, как мы отправимся на небеса, мы будем учиться, понимаете? Я не хочу быть в первом классе, когда попаду на небеса. Я хочу быть способной двигаться в определенных небесных вещах здесь, на земле. И нам нужно знать Иисуса. И нам нужно знать, что Он думает о нас, потому что это истина. И не обязательно то, что вы видите. Итак, шестая глава Евангелия это Анна. Богу. Давайте вернемся немного назад. Он накормил тысячи. И Он накормил их, использовав несколько хлебов и рыбы. Он накормил их. Затем он ходил по воде. Ученики вместе с ним вернулись домой, переплыв озеро. И написано, что на следующий день целые толпы пришли туда, где он был, и люди искали его. Они не нашли его, поэтому переплыли озеро, ища Иисуса. И они спросили, «Когда ты туда вернулся? Как ты сюда попал?» Другими словами, «Почему тебя не было там?» «Мы вернулись назад, чтобы найти тебя». А Иисус сразу же начал говорить им истину, не так ли? Он не стал смиряться с этими пассивно-агрессивными разговорами. Он сразу же обратился к истине в этом вопросе. И он сказал, «Истинно говорю вам, вы хотите быть со мной, потому что я накормил вас, а не потому что вы поняли чудесные знамения». Нет, они не поняли их. Когда Он таким образом накормил их, они не поняли, что это означало. Они не поняли, что Он этим пытался сказать им. Он проповедовал им, и они ничего не запомнили. Они вышли оттуда с одним воспоминанием. «Да, это была хорошая еда. Завтра я вернусь, чтобы поесть опять». Иисус говорит, «Не заботьтесь о таких переходящих вещах, как еда». В расширенном переводе говорится, «Прекратите тяжело работать». И производить пищу, которая перейдет и разложится во время использования. В шестой главе Евангелия от Матфея говорится: ищите прежде всего Царство Божье. Там сказано: Не заботьтесь о том, что вам есть, и что вам пить, и во что одеться. Ищите прежде всего. Фактически, это то же самое, что он говорил тем людям: ищите прежде всего Царство Божье. И все это приложится вам почему потому что все эти вещи есть в царстве божьем и вот почему вам необходимо искать царство божьего потому что там все это находится если вы дома и вы голодные вы я надеюсь не идете искать еду в шкафу для одежды вы должны идти в кладовку потому что именно в кладовке находится еда я всегда смеюсь, когда вспоминаю кладовку. Хотела бы я, чтобы вы увидели кладовку моей мамы. Моим детям нравится ее кладовка. Знаешь, кому еще нравится твоя кладовка? Кому? Крефло. Крефло? Крефло нравится ее кладовка. Потому что... Да, он чувствует себя в ней как дома. В этой кладовке есть что-то вкусненькое. Может быть, сегодня уже меньше. Они едят более здоровую пищу, чем раньше. Часто люди присылают им что-то, и все, что они не успевают съесть, отправляется в кладовку. И вы всегда можете найти что-то вкусное, когда попадаете в их кладовку. Однажды Креффл и Джесси, по-моему, это были Креффл Джесси, ночевали у нас дома. Было уже поздно, я пошла на кухню, открыла дверь кладовки, и они там сидят. Они были как маленькие мышки, которых ты поймала в кладовке. Да. Они сидели в кладовке и находили то, что им нужно. Они не пришли искать в прачечной? Нет, они не пошли они в прачечной. Они не пришли искать это в шкафу с одеждой? Да. Они не ходили в другие места? Видели бы вы, как они выглядели. Это так смешно. Это так смешно. Ты поймала их? Они пошли в кладовку, потому что в кладовке было много вкусного. И если вы голодны, вы идете в кладовку. Об этом говорил Иисус. Да. Да. Что вы будете есть, что вы будете пить, во что одеваться, крыша над головой. Все эти вещи, которые он описывает, как приходящие. Вы можете тяжело работать, чтобы произвести их. Крефла и брат Джесси могли бы сесть в машину. Они могли бы сесть в машину, поехать в магазин и купить еду. Возможно, с ними был и Джарри но она не была бы настолько вкусной, как та, которая находилась в той кладовке. Все, что им нужно было сделать, это зайти в кладовку, и для этого им не нужно было работать. Не было бы так весело. Иисус говорит, прекратите тяжело работать и производить пищу, которая придет. Если вы производите много усилий в том, чтобы переживать, тратите на это много энергии и силы для того, чтобы произвести все это, то Иисус говорит, все это зря. Вам нужно просто прийти ко мне. Прийти в Царство Божье. И спасибо тебе за кладовку. Твоя кладовка стала сегодня отличной иллюстрацией. Он говорит... Давайте посмотрим. В переводе Пашин говорится... Прекратите стремиться к этим вещам. Здорово. Мне это тоже нравится. Он говорит... Не тратьте свою энергию, стремясь к этому. Тратьте свою энергию, ища вечной жизни. И кто-то может сказать, «Но Келли, Глория, мне же нужно питаться. Я же не могу ждать, пока попаду на небо, чтобы поесть. Я же не могу ждать, пока попаду на небо, чтобы оплачивать свои расходные счета и заботиться о своих детях». Вы неправильно понимаете это. Он говорит о том, что все эти вещи являются доступными в практической жизни. Еда доступна в жизни вечной. Что было бы, если бы у вас была кладовка, которая производит еду? Вам не нужно было бы даже ездить в магазин. Мне это бы это понравилось. Это было бы здорово. Давай сделаем это. Это было бы замечательно. Она бы просто производила еду. Такая кладовка просто наполняла бы сама себя и обеспечивала бы вас. Вот о чем говорит Иисус. Вечная жизнь будет производить все то, что вам нужно для обычной жизни. Это не значит, что вам не нужно идти на работу и все остальное, но это не ваш источник. Это не является истиной. Что то, что вы делаете, это источник жизни, который вы хотите от Бога. Вы не являетесь для себя источником. Так же, как Иисус выгнал это из храма, этот альтернативный источник дохода, жизни, здоровья и радости, Он хочет выгнать это представление из вас, чтобы вы искали его. Поскольку в нем вы найдете разные интересные идеи и изобретения, в нем вы найдете Давайте и дастся вам меру добрую, нагнетенную, утрясенную и переполненную, отсыплют вам в лоны ваши. В нем вы найдете мудрость для жизни. И вот один из способов того, как Он сделал это для меня. Хорошо. Много лет назад мне матери-одиночки, Пришлось столкнуться с вызовом относительно того, как свести концы с концами, оплатить все счета. Когда мне пришлось заниматься ими, это было, когда я осталась без мужа. Это произошло много лет назад. И я просто сказала, «Господь, мне нужна помощь». И я просто отдала себя Ему. Я это сделала. И в первый месяц, когда я начала заниматься этими счетами, мой счет за электричество вырос с 500 до 800 долларов. Знаете, когда ваш дом наполнен подростками, и они не выключают за собой свет, оставляют открытые двери и так далее, в общем, мои счета значительно уменьшились. И так оставалось на протяжении многих лет. И они начали расти все больше и больше до того, как я продала этот дом. Когда я решила продать его, счета увеличились. Так было на протяжении многих лет. И сейчас я живу в другом доме, и мои счета могут быть высокими, например, за электрику. И сейчас у меня в доме есть электричество, газ, вода. Вот это да. И да. Я служу Иисусу. Да, Он мой хлеб. Да, мне по-прежнему нужно оплачивать счета. Но Он помогает. Однажды я подумала, «Господь, Ты знаешь, что Ты для меня сделал?» Ты знаешь, что все эти счета начали уменьшаться? Расходы на электричество, да, которые могли быть очень высокими, 600, 700, 800, иногда 900 долларов в месяц, опустились до 100 долларов. Они не превышают, 300 долларов, вот уже несколько вот месяцев. Да. Хвала Богу, Келли. Это чудо? Да. Это чудо обеспечения. С ними гораздо проще разбираться, чем с внезапными тысячными счетами. И расходы на воду уменьшились. И расходы Здорово. на газ уменьшились. Все они уменьшились. Почему? Потому что я отдала их ему. Я вошла в кладовку Царства Божьего и сказала... «Можем ли мы?» Да. «Мне это нужно, да. помоги мне, Иисус!» И Он очень хочет, чтобы все мы так делали. Он хочет, чтобы мы пришли к Нему. Это только одна небольшая история, вдохновляющая история. Но Он говорит, «Прекратите искать!» Я могла бы сказать так, «Я найду себе другую работу. Я буду делать это или продам что-то, чтобы оплатить мои счета». Это означает искать в другом источнике. Возможно, Он скажет вам сделать это. И если Он скажет вам сделать это... Оно будет успешным, и вы сможете сделать это. Но обратитесь к Нему, чтобы это произошло. А не думайте, как я могу сделать это. Потому что вот в чем здесь дело. Даже в некоторых простых вещах, это может быть головная боль. Вы просто думаете, а выпью пью таблетку от головной боли. Я не говорю, что не нужно пить таблетку от головной боли. Но обратитесь к Иисусу. Помолитесь, попросите у Него помощи. Потому что если у вас формируется привычка всегда пытаться восполнять свои нужды, то когда вы встретитесь с тем, что вы не можете сами исправить, а такие вещи встречаются, у вас не будет привычки обращаться к Нему, как к своему Источнику. Вам внезапно придется искать Его и находить Его в Царстве Божьем, чтобы получить помощь. Да, аминь. И вы можете сделать это, но намного проще просто обитать в Нем. Аминь. Поэтому Он говорит, прекратите смотреть туда и искать этого, Ищите вечной жизни, которую Сын Человеческий может дать вам, потому что на нем поставил свою печать одобрения Бог-Отец. Мне нравится, что написано в переводе «Пэшн». Позвольте мне открыть это. Он говорит, «Позвольте мне ясно и четко объяснить вам. Вы ищете меня, потому что я чудесным образом накормил вас, а не потому что вы поверили в меня. Зачем вам стремиться к приходящей пище и не быть страстными в том, чтобы искать пищу вечной жизни?» которая никогда не придет. Я, сын человеческий, готов дать вам то, что значит больше всего, потому что Бог Отец предназначил меня для этой цели. Итак, Он готов дать нам это. Он предназначен именно для этого. Это Его работа. Он здесь для того, чтобы сделать это. Знаете, это расстраивает. Когда вы попадаете в такую ситуацию, я пришел, чтобы сделать свою работу, а мне не разрешают ее делать. То же самое касается ваших детей. Мы здесь, чтобы быть твоими родителями, а ты не даешь мне сделать это». Иисус говорит, «Я здесь, я готов». И что же они ответили? Что же нам делать, если мы хотим исполнять Божью работу? Позвольте мне подсказать вам. Вы не можете исполнять Божью работу. Это просто осенило меня. Вы не можете исполнять ваша Божью работу. Вы можете делать то, что Он просит вас делать. Это ваша работа для Него. Ваша часть. Вы не можете делать Божью работу. Вы никогда не смогли бы обеспечивать самих себя. Вы не можете своей работой произвести чудо. Это его работа, это его часть. Я продолжу читать из перевода Пэшин. Он говорит, работа, которую вы можете сделать для Бога, начинается с веры в того, кого он послал. Итак, это наша часть. И она начинается с его прихода. Его было послано. Он начал это. Но, как говорится, мяч на вашей стороне. Вы можете просто похлопать его по спине и сказать, «Сделай что-то для меня. Дай мне чудо. Дай мне хлеба. Ваша часть — приходить к нему». Вы не можете получать все, держась на расстоянии. Он сказал, что наша часть — это прийти и верить. Мы должны зайти в кладовку. Мы должны зайти в Царство Божье. Мы должны прийти к Иисусу. И что же они сказали? «Покажи нам чудо». Мы увидим его, и тогда мы поверим. Другими словами, сделай что-то большее, и тогда мы поверим. Но так оно не сработает. Да. Итак, сегодня, просто решите прямо сейчас, что на этой передаче или во время этого учения вы скажете, «Хорошо, Иисус, я буду смотреть на Тебя, и сегодня я избираю верить». Я избираю сегодня верить, что все, что я увижу в твоем записанном слове, я исполню. Он сказал, что это ваша mm -hmm. часть. Вот она. Изберите сегодня верить. Хвала Я Богу. верующая. Мама верующая. Здорово, Келли. Вы также верующие. Здорово. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Мы рады, что вы сегодня с нами. Келли будет делиться с нами о том, что Иисус — это все — Полностью полагаться на Иисуса. Это все. Во всем. Да, Аминь. Да, Он все. Хвала Богу. Вчера мы закончили на шестой главе Евангелия Таана, говоря о том, как люди искали Его на другом берегу Галилейского моря, потому что днем ранее Он накормил их. Иисус сказал им, «Вы хотите видеть Меня не потому, что уверовали в Меня, вы просто хотите поесть. Вы пришли, потому что вы хотите, чтобы Я накормил вас», сказал Он, «или вы пришли, поскольку Я вчера накормил вас». И мы говорили вчера о том, что все, в чем мы только можем да. иметь нужду – исцеление, мир, жизнь, восстановление, восполнение нужд, оплаченные счета, еда, одежда, ухоженные дети, ваш брак – все это есть в нем. Верно. Вы не можете контролировать других людей, но вся красота в том, что вы просто позволяете ему контролировать вас, и все становится на свои места. Он все устраивает, да, аминь. и Он разбирается с другими людьми или помогает вашим детям. Он верен. И когда вы верны в том, чтобы приходить к Нему, Он говорит, «Твоя единственная работа — это верить». Да. Это наша работа, и мы не можем исполнять его часть. Они сказали ему, когда Он ответил им. Мы сейчас забегаем немного вперед. Мы в Евангелии от Иоанна, 6 глава. «Догоняйте нас, посмотрев передачи Каисия и Амурге», если пропустили их». Мы отлично провели прошлую неделю. А на этой неделе разбираемся с записанным в шестой главе Атаана. «Вчера мы закончили на том, что Иисус сказал им, «Вот работа, которую вы можете сделать для Бога. Позвольте мне вернуться назад». 28 стих. Они спросили, «Что мы можем делать, если мы хотим исполнять Божью работу?» Иисус просто ответил им, «Я, Сын Человеческий, готов». «Итак, не завтра и не вчера. Я готов. Не вы ждете меня. Я готов, чтобы дать вам то, что важнее всего». Да. Здесь я становлюсь и скажу, что когда он говорил о самом важном, он не имел в виду, что нужно избирать вечную духовную историческую жизнь, а не еду. Он имел в виду, «Я дам вам то, что содержит в себе и еду, и питье, и одежду, и исцеление». И жизнь. Когда он говорит о самом важном, это не Здорово. либо то, либо это, но все это находится здесь. «Я готов дать вам это», — говорит он. И он делает еще один шаг. Я читаю с перевода «Пэшн». Он говорит, «Потому что Бог Отец предназначил меня для этой цели». Другими словами... Я готов дать вам это, и не только это. Вот моя цель. Почему Он готов дать вам все это? Потому что Бог Отец хочет, чтобы у вас это было. У Бога Отца есть послание, которое Он хочет передать вам. И Он сказал Иисусу, «Возьми это». Вот почему в Библии Иисуса названо «Словом». Потому что Он является «Словом от кого?» Он Слово от Отца. Он передает нам то, что Отец хочет дать нам. Вот почему в Слове написано, что Он сказал Я есмь истина. Какая? Истина от Отца. Я есмь путь. Какой? Путь к Отцу. Я дверь к Отцу. Я жизнь, которую Отец хочет дать вам. Он предназначен сделать это для нас. Иисус говорит нам об этом. Хвала Знаете, что они сказали? Вместо того, чтобы смотреть на Него и взять это у Него, они хотят прийти к Отцу, и они хотят исполнять Божью работу. Они говорят, «Так что же нам делать, чтобы исполнять Божьи дела?» И вот что меня сильно коснулось вчера. «Невозможно, чтобы вы исполняли Божьи дела». Вы не можете исполнить Божью работу. Это Божья работа. Я не могу исполнять Божью работу. Я могу исполнять только свою работу. Я могу исполнять только свою часть. Поэтому Иисус отвечает им так. Та часть или та работа, которую вы можете делать, это верить. В новом да? живом переводе говорится: это единственная работа, которую Бог хочет от вас. Верить в того, кого Он послал. Это просто не это так Это просто, не так ли? Это легче, чем произвести чудо. Что если кто-то принес вам ребенка с ужасной болезнью? У ребенка лейкими кто-то принес его вам и говорит, ты должен исцелить этого ребенка. Вы в ловушке, вы не можете произвести исцеление. Однако вы можете уверенно возложить руки на ребенка, зная без тени сомнения, потому что вы помните, что увидели в 11 главе от Марка, Иисус сказал, имейте веру в Божью. И когда он проговорил к смоковнице, у него была вера Божья. Он обратился к смоковнице, и у него не было сомнений в сердце. Вот как он описывает этот процесс. И процесс, которому я научилась еще с детства, от своих родителей и брата Хейгена, и ты научилась ему. Это процесс верить Богу. Верить в Него в отношении чего-то подобного. Не вы исцеляете этого ребенка, но вам нужно верить в это. И если вы сможете прийти к такому положению, когда вы без тени сомнения верите тому, что он говорит, в своем сердце, и вы не ищете альтернативный источник, вы не ищете возможности как-то решить эту ситуацию, но, как сказал Иисус, вы просто полностью доверяете ему, полагаетесь на него, и вы уверены в нем, то вы сможете иметь все, что скажете? Хвала Вы Богу. можете возлагать руки. Здесь не написано. Христиане возложат руки на больных, и они будут здоровы. Здесь не сказано. Дети Божьи возложат руки на больных, и они будут здоровы. Что здесь говорится? Скажите вместе со мной. Верующие, верующие. Я могу назвать себя верующей, но, честно говоря, бывают дни, когда я не верю. Я смотрю на обстоятельства. Иногда мне приходится говорить «Остановись, Келли! Ты исцелена! Останови это! Твой ребенок исцелен! Останови это! Твои финансы исцелены!» Когда вы начинаете сомневаться и пребывать в неверии, остановите это и обратите свое сердце к нему, и просто верьте, потому что мы не можем исполнить его часть. И вот что нам необходимо осознать. Мы не можем исполнить его часть, если мы не исполним свою это хорошее слово. Да. Это начинается с Него. И когда Он исполняет свою часть, Он здесь. Он готов, как Он и сказал. Он готов дать нам то, в чем мы нуждаемся. То, что значит больше всего. И Он был предназначен именно для этого. Он был предназначен быть нашим спасителем, быть нашим пастухом. Поэтому в Нем и в этом находится вся забота. Знаете, овцы идут к пастуху. Пастух говорит им, куда идти. Пастух питает их, пастух заботится о них. Пастух прогоняет врага. Но овцы должны оставаться рядом с ним. Когда овцы отбиваются от стада или куда-то уходят от пастуха, ища чего-то другого, именно на таких овец враг может нападать и ранить их. Но когда мы остаемся на своем месте, исполняя свою часть, веря в пастуха, веря в спасителя, мы позволяем ему исполнять свою часть для нас. Да. А он уже призван и предназначен сделать это. Но он не может исполнить свою часть, пока мы не исполним свою. И он не может исполнить свою часть, когда мы пытаемся исполнить его часть. Я надеюсь, я вас не запутала. Потому что он говорит здесь. Вот единственное... Скажите, единственное... Единственная Работа которую Бог хочет от вас. Верьте в посланного им. И опять-таки, здесь говорится о партнерстве. Мы партнеры с ним, но наша часть — верить в него. Но они не услышали то, что он сказал им. Они не поняли этого. Они ответили, «Нет, мы хотим исполнять другую работу. Мы хотим, чтобы ты исполнял другую часть, и тогда, возможно, мы исполним свою». Так это не работает. Вот что можно сказать о Боге. Да. Он Бог. Мы не Бог. Вы можете сказать, «Мне бы хотелось, чтобы Библия говорила что-то другое. Мне бы хотелось, чтобы в Библии было сказано, что Он просто исцелит любого человека». Для людей не имеет смысла, что Бог не исцеляет абсолютно каждого. Они думают, «Если бы Он был любящим Богом, Он бы сделал вот так». Это у вас такое представление о любящем Боге. Но вы не Бог. Он Бог. И любящий Бог позволяет вам исполнять свою часть. Любящий Бог позволяет вам сделать выбор, чтобы верить в Него. Любящий Бог не заставляет вас верить в Него, но независимо ни от чего, все так устроено. Итак, они пришли и сказали, «Нет, сделай что-то другое. Покажи нам чудо». И когда мы увидим его, тогда, возможно, мы уверуем. Скорее всего, они не уверуют. Они хотели бы увидеть что-то еще, поскольку они увидели, как Он накормил 15 тысяч человек обедом одного мальчика. Если этого чуда недостаточно, какое же чудо заставит вас поверить? Что же вы хотите, чтобы Бог сделал в вашей жизни, чтобы вы поверили Ему? Что бы то ни было, я могу сказать вам, что если вы хотите, чтобы Бог сделал что-то в вашей жизни, вам нужно вначале поверить в Него. Да. По-другому оно не работает? Но они пытались сделать по-своему. Они сказали, мы поверим в тебя, если ты вначале сделаешь еще что-то. В новом живом переводе говорится, покажи нам чудесные знамения, если ты хочешь, чтобы мы поверили в тебя. Что ты можешь сделать? Это очень грубо. Докажи вот что чего ты можешь сделать? Докажи. Хорошо. Помните, на прошлой неделе мы говорили о том, как отталкивать неправду из нашей жизни. Или что произошло с нафчаками денег в храме. Иисус перевернул их столы и убрал из храма вертепразбойников, чтобы храм опять мог стать храмом, чтобы он мог стать домом молитвы, потому что именно так его назвал Бог, именно так сказал Бог. Именно этим он должен быть. Иисус верил в это. Поэтому он перевернул столы, избавился от мановщиков денег, которые создавали альтернативный источник дохода для священников и религиозных лидеров, и других людей. Эти именовщики денег стали альтернативным источником. И мы говорили об этом на прошлой неделе. Итак, они ищут этот альтернативный источник. Или можно сказать, я думаю, что лучше сказать так. Они прославляют альтернативный источник. Я думаю, что нам необходимо прийти к Господу и сказать, «Господь, осмотри меня. Прославляю ли я? О, я вмешиваюсь сейчас в ваши дела. Возвела ли я что-то в своей жизни?» Вранг ранг идолопоклонства. Пытаюсь ли я прославлять или поклоняться этому источнику, а не тебе? Я сейчас говорю не только о деньгах. Для вас идола может стать взаимоотношение с кем-то, с детьми, с супругами, с друзьями, с родителями. Все, из чего вы получаете свое питание, восполнение своих нужд, свою радость, свое утверждение. Есть ли у вас идол в каком-то другом источнике? Финансы, исцеление, мир вашего сердца, мир вашей душе, радость. Вы сделали идолом что-то другое, и вы получаете все это оттуда, а не от Бога, потому что это принесет вам неприятности. И тогда то, из чего вы сделали идола, если вы сделали своих детей источником мира и радости, это плохо для них. И все, что мы пытаемся построить, это можно сравнить с Вавилонской башней, когда люди попытались построить башню к Богу. Они попытались построить высокую башню. Если вы попытаетесь построить что-то значительное в чем-то без Бога, и того, что Его Слово говорит о вас, и того, что Его сердце говорит вам, когда вы поклоняетесь Ему, вы воздвигаете себе идола, и это плохо для вас. Это плохо для других людей, с которыми вы так поступаете. То же самое они сделали здесь. Послушайте, что они сказали. Что мы можем сделать? Наши предки ели ману, когда путешествовали в пустыне. Писание говорит, Моисей дал им есть хлеб с неба. Теперь они смотрят на Моисея, как на того, кто сделал реальное дело. И в переводе Passion говорится, «Какое знамение ты покажешь нам? Моисей сделал это для них. А что ты сделаешь для нас? Могу ли я на кое-что указать?» Они блуждали в пустыне 40 лет. Вы этого хотите? Они смотрели на Моисея. Они не делали то, что Бог хотел, чтобы они делали. Они даже не слушались Бога. Фактически, когда Бог сказал им, «Идите и приготовьтесь. Очиститесь. Придите в мой дом. Как мы вчера говорили, придите в мою кладовку, в мою тайную комнату. Давайте поговорим. Я дам вам слово. Я расскажу вам правила поведения в моем доме. Если у вас есть дети, особенно несколько, или, возможно, это истина и с одним». Наверное, этот поступает со своей самой младшей дочерью. Поэтому это правда независимо от того, сколько у вас детей. Когда дома что-то идет не так, никто не убирает за собой, или дети не слушаются, или же они не приходят вовремя, что бы там ни было, и вы говорите, «А теперь мы проведем встречу с Иисусом». И я думаю, что мы должны позволить Иисусу быть частью этого, если мы хотим, чтобы Он сделал что-то для нас. Итак, Дети приходят, и все собираются в гостиной. И родители говорят детям о том, что нужно сделать, и что нужно изменить. И что теперь все будет лучше. Верно? Мы все будем это делать, верно? У вас должны быть такие встречи с Иисусом. Разве не так поступает Бог? Израильтяне были в Египте. У них был совершенно другой источник еды. Да, они работали. Они были в рабстве. Но когда они вышли в пустыню... Они продолжали говорить, «Нам в Египте жилось лучше, во всяком случае нам было где поспать». Хотели вернуться назад. И они жаловались, потому что они скучали за тем источником, который у них был. А Бог хотел, чтобы они прошли сквозь пустыню. Фактически, это было путешествие на 11 дней. Им понадобилось 40 лет, потому что они отказывались слушать и идти в правильном направлении. Бог позвал их. И он сказал им, «Очнитесь, я хочу поговорить с вами». И он собирается дать им новые правила поведения в доме. «У вас не должно быть никаких других богов предо мною». Они жили в земле, где люди служили всевозможным богам, поклонялись всевозможным богам. Поэтому Бог говорит им это. И он говорит им, «Вот как оно будет. Чтобы быть моими людьми, вы вышли оттуда, и теперь вы не будете так поступать. Мы не будем этого делать». Вот что мы будем делать. И он дает им 10 вещей, всего 10 заповедей, которые он хотел дать им. И я читала в Хумаше, где вам дается больше исторических комментариев относительно Торы, закона. И вы читаете это, и там есть много историй и того, что говорится в сагах. И вы начинаете немного больше понимать происходящее. Там говорится, что все, что они услышали от него, это только первая заповедь. Она прозвучала как гром. И это напугало их. Помните? И они убежали от его присутствия. И они сказали Моисею, «Ты говори с ним». Мы не хотим говорить с ним. Он пугает нас. «Ты говори с ним». И затем передавай нам. И в Хумаше говорится, что когда Бог проговорил, это было на самом деле словом Рема. Это было Рема. И когда Бог проговорил, то злые наклонности, злая природа и желание иметь другого Бога пред Ним были убраны. И то слово, которое они услышали от Бога, зацементировалось в их сердце. Но было еще девять других. Вот как там написано. Поэтому, когда мы слышим Бога, когда мы можем прийти к Нему, когда мы позволяем Ему быть нашим источником, Он делает в нас больше работы, чем мы смогли бы сделать да. в себе за всю жизнь. И они говорят, что именно Моисей накормил их. А Иисус отвечает, «Истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба». Позвольте мне прочитать из Нового Живого Перевода. «Не Моисей дал вам хлеб с неба. Это сделал мой отец. Мой отец, он источник. Хлеб, сошедший с неба, пришел от Отца». Иисус хочет, чтобы вы знали, что все, что Он хочет дать вам, приходит от Отца. Он является дверью ко всему, что есть у Отца для вас. И Он говорит, «Это сделал Мой Отец». И теперь Он, говоря об Отце, предлагает вам истинный хлеб с небес, истинный хлеб Божий. Это Тот, Кто сходил с небес и дает жизнь миру. И вот эта игра, в которой мы играем с Иисусом, точнее, они играли с Иисусом, когда Он сказал, «Хорошо, вот Ваша работа». «Я здесь со своей работой, а вот ваша работа». И они бросили это ему обратно, вместо того, чтобы взять и сказать, «Да, я верю, и мы должны перестать отдавать Иисусу все обратно. Ты делай это, ты исцеляй меня». Он говорит, «Нет, ты должен вначале уверовать, и тогда я смогу исцелить тебя». Те люди сказали, «Моисей дал им ману». «Нет, Моисей не был источником маны». Мана сошла с небес. Бог Отец дал им ману. Посмотрите, что он сделал. 34 стих. Здесь они проявляют больше внимания. У них больше внимания. Дефицит внимания. Дефицит внимания. Они не очень долго проявляли внимание. Во-первых, они говорили о чудесах. Когда Иисус сказал о хлебе, они ответили, о, да! Именно для этого мы здесь. Мы проголодались. Они сказали, Господь. «Давай нам такой хлеб каждый день». Он пытается сказать им, «Нет, вы должны верить». А они отвечают ему, «Нет, просто дай его нам». Мы хотим иметь такой хлеб каждый день. Иисус отвечает, «Я есть им хлеб. Я хлеб жизни. И кто приходит ко мне?» Мы уже говорили вчера о Креплой и брате Джесси. Вам нужно посмотреть вчерашнюю передачу и услышать историю о них. Но смысл в том, что Крефл и брат Джесси пришли в кладовку моей мамы, потому что там находилась ночью. еда ночью. Мама открыла дверь, а они, как мальчишки, сидят в кладовке. Они выглядели так, будто их поймали. Поймали в кладовке. Но он говорит: приходящий ко мне никогда больше не будет голодным. Это неограниченный источник. Иисус говорит не только о духовной жизни и духовном голоде. Когда у вас есть духовная жизнь в Его присутствии, то, конечно же, он позаботится об этом. Но он хочет, чтобы вы отдали ему заботы о естественных, практических вещах, в которых вы нуждаетесь. Верующий в меня никогда не будет жаждать. Но если вы не поверите в меня, видите, если бы они уверовали, Иисус бы продолжал говорить дальше, и они бы получили ответ на свой вопрос. Но он сказал, «Вы не поверили в меня, хотя вы видели меня. Вы видели меня, но вы не поверили. Однако те, кого Отец дал мне, придут ко мне, и я никогда не отвергну их. Это так замечательно знать сегодня, не так ли? Вы можете прийти к Иисусу, что бы ни было в вашем доме, или где бы вы ни были, просто скажите, «Господь Иисус, я верю этому». Возможно, это звучит глупо для вас. Все нормально. Возможно, это звучало глупо для них. Но поскольку это звучало глупо, они отказались верить. Но независимо от того, как это звучит, просто примите это. Здесь говорится, что Иисус сказал, «Те, кого Отец дал Мне». И вы можете сказать, «Я не знаю, дал ли Отец Меня Ему». Как узнать ответ на этот вопрос? Если вы приходите, поэтому приходите. Он призывает вас. Просто придите, и Отец даст вас Ему. Я никогда не отвергну их. Потому что я пришел с Небес творить волю пославшего меня Бога, а не свою волю. Хвала Богу. Другими словами, Иисус сказал, «Во мне нет такого, чтобы отвергнуть вас, потому что Отец хочет вас, а я дверь». Поэтому просто приходите. Да? Это не трудно, просто верьте. Здорово. Это наша часть. Хвала Богу, это здорово, Келли. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами снова Келли Коупланд, и у нее есть хорошее слово для нас. Нам нравится хорошее слово, не так ли? Да. Спасибо, Келли, за то, что учишь нас сегодня. Спасибо тебе. Меня восхищают те изменения, которые Иисус принес в мою жизнь. Он стал настолько реальным, реальным и осязаемым для меня, как хлеб на столе. Хвала Богу. А это происходит, когда вы приходите к Нему. Аминь. Приближаетесь, углубляетесь в Него. Да, верно. И в шестой главе Евангелия Таана люди пришли к Иисусу за пищей. Они пришли к Нему за хлебом. Они хотели совершать чудеса. Но они не говорили о том, чтобы верить, что Он будет совершать чудеса. Они сказали, мы хотим совершать чудеса или мы хотим хлеба. А Иисус продолжает говорить им, я хлеб. Я предназначен быть хлебом. Я пришел от Отца, и моя задача принести вам вечную жизнь. Быть для вас всем. Но если вы хотите этот хлеб, вы должны прийти ко мне. Я хлеб. Я. Когда вы будете читать шестую главу Евангелия Таана, начните замечать для себя это выражение. Я есмь. Потому что это большая часть того, чем я хочу поделиться с вами на этой неделе. Когда Моисей спросил у Бога, «Как я это сделаю Я освобожу твоих людей?» Мы же имеем дело с фараоном. Для Моисея не было большего и худшего, чем иметь дело с фараоном. Ему нужно было иметь дело с целым еврейским народом, которые были рабами. И Бог говорит, «Иди и освободи их». И что Бог говорит о себе? «Я». «Я». Другими словами, «Я» — «все, что тебе нужно». Чтобы освободить израильтян. Я сказал тебе, что делать. И я наделил тебе силой делать это. Я помогу тебе сделать это. Что говорит Иисус? Я или я есть Они пришли к Нему, чтобы получить что-то, а Он говорит, он я есть им. Я, я, я хлеб жизни. жизни. Они хотели хлеба, я хлеб жизни. Но он здесь сказал, и мы читали об этом вчера. Мы сейчас начнем с этого места. Как насчет того, чтобы начать отсюда? Я хочу начать с этого места, потому что у меня Где есть... Ты, она какая глава? В стихах 35 и 34. Здесь говорится, «Подавай нам такой хлеб каждый день». Иисус отвечает, «Я ес им хлеб. Я стою прямо пред вами, люди. Всякий, кто приходит ко мне, никогда больше не будет голодным. Всякий, кто верит в меня, Никогда не будет жаждать. Очевидно, что недостаточно просто находиться рядом с Ним. Очевидно, недостаточно просто ходить в церковь. Очевидно, недостаточно просто соглашаться с тем, что Он исцелит некоторых людей. Иисус говорит, «Всякие, кто уверует в Меня». И Он сказал, «Всякие, кто приходит ко Мне». Хотя эти люди находились непосредственно рядом с Ним, они не верили в Него. Иисус сказал Марфе, Марфа пригласила Иисуса в свой дом, но она не верила Ему. Она смотрела на то, что могла сделать. То же, чего искали и эти люди. Что-то сделать, чтобы сотворить чудо. Дай мне что-то сделать, чтобы в этом была моя рука, и чтобы я все контролировала. Сделай что-то для нас, и, возможно, мы уверуем. С другой стороны, они сами хотели что-то делать. Это смешно для меня, мама. Если вы человек, который всегда ожидает, что Иисус делает еще что-то, или покажет вам еще что-то, прежде чем вы уверуете, то, скорее всего, вы человек, который думает, что ему нужно очень многое, прежде чем вы сможете уверовать, или что вам нужно многое, прежде чем Иисус сделает это. Вы хотите, чтобы Иисус сделал много разных вещей, прежде чем вы поверите в Него? Соответственно, вы не можете получить это двумя способами. Вы хотите сделать многое, прежде чем Он поверит в вас, прежде чем Он сделает для вас то, что вам нужно. Это было проблемой Марфы. Марфа думала, «Мне нужно все это сделать». Мария может оставаться здесь и сидеть возле твоих ног. Но Иисус сказал, «Она избрала то одно». Что это? Прийти. Она пришла. Она не просто была в доме. Она не просто находилась рядом с ним, не слыша его слова. Она села, и она слушала. Она села у его ног. Это указывает на поклонение. И она смотрела в его лицо, то есть слушала то, что он говорил. Она принимала его слова. Мария принимала их. Я надеюсь, у нас есть время. Я всегда говорю об этих двух сестрах, не так ли? Но есть кое-что в этой истории очень сильное, относительно принятия от Него. Давайте поговорим об этом. Итак, Иисус говорит, «Я естьм хлеб жизни». 35 стих. «Всякий, приходящий ко Мне, больше никогда не будет голодным. Всякий, верующий в Меня, никогда не будет жаждать. Но вы не поверили в Меня, хотя вы видели Меня». Итак, это не одно и то же, прийти к Нему и видеть Его физически. Потому что они видели Его, но они не поверили. Но если вы видите и вы верите, тогда Он говорит, что вы пришли к Нему. Возможно, нам нужно поговорить о том, что сеятель сеет Слово, потому что это очень сильно связано с этим. Четвертая глава от Марка. Не открывайте ее сейчас. Но в четвертой главе от Марка Иисус говорит, и я записала то, что Он сказал. «Слушайте, видьте и помните» или другими словами «слушайте», «смотрите» и «верьте», «принимайте это». Это означает позволить Слову Божьему войти в ваше сердце, не отталкивать его, как делали это они, а позволить Ему войти в ваше сердце. Это то, что называют верить. Вот что означает прийти к Нему. Если вы хотите прийти к Нему, в 11 главе послания к евреям говорится, что вы должны верить. Надеюсь, мы рассмотрим это. Я думаю, что мы рассмотрим это в пятницу. Здесь говорится, «Тех, кого Отец дал мне, и кто приходит ко мне, я никогда не отвергну, потому что я сошел с небес, чтобы творить волю Божью». Иисус говорит, «Я пришел сюда не для того, чтобы делать что-то свое. Я пришел сюда не для того, чтобы делать то, что я хочу сделать». Его радость была в исполнении того, что Отец хотел, чтобы он делал. В этом была его жизнь. Он сказал ученикам, когда сидел возле колодца и разговаривал там с женщиной. После разговора они спросили у него, «Ты поел?» Он говорит, «У меня есть пища, у меня есть пища, о которой вы не знаете, и это творить волю Отца». И знаете что? Это также и наша пища. Когда вы начинаете приходить к Нему, обращаетесь к Его воле, вы обращаетесь к Его жизни». Поэтому он говорит здесь, «Это воля Божья». И вот она. Вот в чем состоит воля Божья. Чтобы я не потерял ни одного. Ни одного. Он не хочет потерять даже одного. Вы можете подумать, «Ну, я потерян». Он не хочет терять вас. Если вы избираете это, то это ваш выбор. Но если вы просто изберете сегодня верить... Вам не нужно пытаться исполнить это. Да. Вам не нужно пытаться понять это. Но если вы просто скажете, знаете что, я, и я верю, что Дух Господень движется в вашей жизни прямо сейчас. Некоторые из вас, возможно, не знают Иисуса. Мы дадим вам возможность в конце передачи познать Его и попросить Его войти в ваше сердце. Хорошо. Но Он движется в вашей жизни прямо сейчас, чтобы вы просто поверили. Просто поверьте тому, что мы говорили вчера. Просто поверьте тому, что записано в Библии. Это воля Божья, чтобы я не потерял ни одного из тех, кого Он дал мне, чтобы я воскресил их в последний день. Когда я читаю это, и Он повторяет это выражение снова и снова, я вижу, что мы в последние дни. И Он поднимает своих людей, чтобы они верили. Он поднимает людей, которые придут к Нему, которые будут частью Него, которые позволят Царству Божьему поселиться в них. Он даст вам жизнь вечную не только для того, чтобы пойти на небо, он хочет дать фонтан вечной жизни сегодня. И вот что вы видите в Слове Божьем. Они даже говорили о чудесах. Единственный способ творить чудеса, чтобы вы творили чудеса, нужно, чтобы жизнь вечная вошла в вас и текла через вас к другим. Каждый верующий должен возлагать руки на больных, и они будут здоровы. Каждый верующий должен воскрешать людей из мертвых, когда сталкивается с такой ситуацией. Библия даже называет это элементарным. Вы можете поверить этому? Это называется элементарным. Если это элементарно, то я с нетерпением жду того, что мы будем делать. Потому что сам Иисус сказал, что мы сотворим большие дела, чем творил Он. И больше всех сотворите, потому что я иду к моему Отцу. Хвала Он наделяет нас силой сегодня. Если мы просто поверим этому, не только для нашей жизни, не только для того, чтобы иметь хлеб, восполнение нужды и все, что Отец послал Его дать. Он хочет сделать эту работу в нас. И не только это. Он хочет, чтобы вы были Его устами и Его каналом. Если Он дверь к Отцу, то кто дверь к Нему? Вы. Кто является дверью к Иисусу в вашей семье, на работе, там, где вы живете. «Вы – дверь к Иисусу». Слово Божье говорит, «Как можно слышать без проповедующего?» И это не обязательно должен быть пастор или евангелист. Верующий может проповедовать Евангелие своими словами, да, словами любви, а также своей жизнью. «Вы – дверь к Иисусу». Он говорит, «Это воля моего отца, чтобы все, кто видели его сына и уверовали в него». Вот этот ключ чтобы они имели вечную жизнь. Иисус снова говорит, «И я воскрешу их в последний день». И снова в Откровении говорится, что в эти последние дни Иисус Христос будет открыт, Иисус Христос будет явлен. И Он является. Но мне нравится то, что прежде чем мы встретимся с Ним на облаках, в Евангелии от Иоанна 17 говорится, он молился, чтобы мы могли быть одним с Ним, чтобы мы были одним друг с другом в единстве с Ним, и чтобы они познали, что Он любит их благодаря нам. И когда мы говорим о единстве, подумайте об этом так. Он говорит, я воскрешу их, Он поднимает меня все выше. Здесь есть несколько уровней понимания. Он поднимает меня выше, Он поднимает вас выше. Он поднимает всех нас, чтобы мы были глубже в определенных вещах с Ним. И когда Он делает это, Он также поднимает нас вместе, чтобы мы выглядели как Он. Он наполняет нас. Когда мы становимся одним, если вы посмотрите на это, как на кастрюлю, когда мы становимся одним в Иисусе, мы становимся емкостью без изъянов. Мы становимся структурой, полнотой, мы можем содержать, как тело Христа, полноту Иисуса. Но для этого требуется, чтобы мы были вместе, чтобы мы учили друг друга, учились истинам, которые Иисус вложил в нас. По всему своему телу Он вложил разные аспекты Себя в разные группы людей, в разные представления людей. В послании к Ефесянам говорится, что это... Многоразличная мудрость Божья, которую Он вложил в нас. И в 13 главе Евангелия от Матфея, я не буду открывать это. Может быть, я сделаю это. Мы можем записать на эту тему передачу. Но когда мы становимся одним, когда удаляются плевелы, и фактически это местописание говорит об удалении плевел, Иисус сказал, «Когда пшеница укоренится, вы можете выдергать плевелы». Что такое плевелы? Плевелы — это то, что враг — это ложь, которую враг посеял ночью, и никто этого не видел. Поэтому вместе с пшеницей появляются и плевелы, которые сатана посеял или пытается посеять в нас. Иисус сказал, что это происходит. Но он сказал, «Я уберу их». Его спросили, «Ты хочешь, чтобы мы пошли и избавились от этих плевел?» «Ты хочешь, чтобы мы убрали плевелы, которые есть у этой группы людей?» Он отвечает, «Нет-нет, я сделаю это. Я пошлю своих слуг сделать это. Мы удалим плевелы». Аминь. Именно этим он занимается. И на прошлой неделе мы говорили о том, что мы отталкиваем ложь, переворачиваем столы меняльщиков денег, приносим истину, удерживаем истину и утверждаем истину. И это наша земля. Ваше сердце — это ваша почва. И когда я вырываю сорняки, если я вырываю сорняки, которые растут близко к цветку или растению, то всегда хорошо укрепить землю вокруг цветка, чтобы цветок оставался укорененным. И вот что мы делаем, когда он вырывает плевелы. Мы просто укрепляем землю нашего сердца вокруг истины. И мы просто говорим, «Да, я верю этому, и я вижу, что эта мысль была неправильной. Я отпускаю ее. И я верю твоему слову. «Я вижу, Иисус, что ты вырываешь определенные вещи Слава из Богу. меня, которые нехороши. Возьми это. Убери. Забери их». Это правда, не так ли? Да, здорово. Это истина. И он также говорит здесь, «Я воскрешу их в последний день». Знаешь, мама, я представляю себе фильм о супергероях. Я смотрела один недавно, и там у главного преступника были магниты. Эти маленькие магниты были рассеяны. Но когда приходит супергерой и бьет по стене, эти магниты рассеиваются, но затем эти магниты притягиваются друг к другу, и получается мост. Или же они создают башню, на которой стоит этот плохой персонаж. И нужно было не дать им возможности соединяться, чтобы нанести поражение этому плохому персонажу. Сатана хочет избавиться от нас, чтобы мы не собирались в одно, чтобы нанести нам поражение. Но он не может сделать это, потому что Иисус сказал, «Я воскрешу их». Он воскрешает или поднимает нас, и Слово называет нас живыми Хала камнями Богу. Его храма. Мы являемся телом Иисуса Христа, живым Сыном самого Бога. Слово говорит, в Нем мы живем, движемся и существуем. Все в Нем. И Он сказал, я воскрешу их в последний Спасибо день. Спасибо тебе, Иисус. И это в буквальном смысле происходит сегодня. Я восхищаюсь этим. Но я продолжу идти дальше. Итак, тогда люди начали выражать свои несогласия роботом. «Знаете что? Я восхищаюсь этим, потому что я верю в это. Если вы не восхищаетесь этим и ропщите, или вы говорите, «Ну, я не знаю этого», то вы не верите этому. Я просто бросаю вам вызов попросить Иисуса помочь вам. Скажите, что это за истина? И Он ответит вам, «Вам не нужно верить Мне, но обратитесь к Его Слову, и вы увидите, что Он в Нем говорит». Они начали роптать, потому что Иисус сказал, «Я хлеб, сошедший с небес». Как же Он мог сделать для них чудо, которого они хотели, если они не могли поверить в то, что Он хлеб, сошедший с небес? Они говорили, «Разве это не Иисус, сын Йосифа? Мы знаем его папу, мы знаем его маму. Как же Он говорит, я сошел с небес?» То есть они просто не поверили Ему. Но Иисус сказал, «Прекратите жаловаться на то, что Я сказал. Никто не может прийти ко Мне, если Отец, пославший Меня, не привлечет Его, и Я воскрешу Его в последний день». Воскресит кого? Этих верующих. Как написано в Писании, все будут научены Богом. Хвала Богу. Всякие, слушающие Отца и научившийся от Него, приходят ко Мне. Поэтому, если вы изберете, это единственный способ прийти, избрать верить. Это не то, чтобы кто-то видел Отца. Иисус сказал, «Но я видел Отца, и Он послал Меня». Почему Иисус был послан? Он сказал, чтобы вы могли увидеть Отца. Он сказал Своим ученикам, если вы видели Меня, да. вы видели Отца. Поэтому Иисус был послан нам, чтобы мы могли увидеть Отца. В 47 стихе говорится, «Истинно говорю вам, всякие верующие имеют жизнь вечную». Да, я хлеб жизни. Он просто продолжает повторять это. «Ваши предки ели в пустыне Ману, но они умерли». Мана была удивительной. Она была обеспечением. Но Бог позаботился о них в то время, как они ходили по кругу опять и опять в пустыне. На каком бы уровне вы ни были, позвольте ему заботиться о вас. И он это сделает. Но если вы отказываетесь приходить и верить, вы можете оставаться в пустыне не потому, что он хочет вас там видеть, а потому что вы должны поверить, чтобы прийти к той жизни, в которой он может творить для вас чудеса. Всякий, кто ест этот хлеб с небес, никогда не умрет. Я живой хлеб который сошел с небес». Он продолжает говорить это снова и снова. «Всякий, кто ест этот хлеб, будет жить вечно. И хлеб, который я даю миру...» Давайте посмотрим. «И хлеб, который я даю, чтобы мир мог жить, это моя плоть». Он просто приводит их в замешательство. Именно тогда они начали спорить друг с другом относительно того, что он имел в виду. Как этот человек может дать нам есть свою плоть? Иисус говорит, «Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить Его крови, вы не сможете иметь жизнь вечную внутри себя. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть питье». «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». «Как послал меня живой отец, я живу отцом, так и едущий мою плоть жить будет мною». Что он имеет в виду? «Я живу, потому что я ем и пью от живого отца». Точно так же, когда вы едите и питаетесь живым хлебом, тогда вы будете жить. И тогда вы будете жить в полноте». И вы будете жить так, как говорит Слово Божье. Вы будете жить, и вы будете существовать, и все ваше существо будет находиться внутри Хвала меня. Богу. И вы пребудете во мне. Вы не выйдете из моего круга или из меня, и я не выйду из вас. Вы пребудете друг в друге. Я истинный хлеб, сошедший с небес. Всякий, кто будет есть этот хлеб, не умрет, как ваши предки, которые ели ману, но будет жить вечно. И он опять и опять повторяет это. Он столько раз посылает свое слово, он никогда не сдается по отношению к нам. Он просто продолжает посылать, посылать и посылать его. Хвала Богу. И хотя ученики сказали, «Это трудно понять, есть твою плоть, пить твою кровь». И он ответил, «Это соблазняет или обижает вас?» Что же вы подумаете, когда увидите Сына Человеческого, восходящего на небеса? Знаете, почему он спросил их об этом? Он пытался сказать им о том, что произойдет. Но они не ели это. Они не пили это. И когда я изучала это, вот что я поняла относительно того, что Господь сказал о том, чтобы есть от Него и пить от Него. Вот что это означает. Примите это внутрь. Остановитесь и подумайте об этом. У нас осталось немного времени. Мы продолжим говорить об этом завтра. Но возьмите его в себя. Если я ем это, я принимаю это внутрь себя. Я не просто пробую и затем выплевываю это. Я принимаю этот плод внутри внутрь себя. Он уходит в мое тело, и он изменяет мое тело. Он питает мое тело. Если бы вы могли есть достаточно правильной пищи, она бы выгнала болезни из вашего тела. Пища, которую я принимаю внутрь себя, влияет на мою жизнь. Я ем ее, и затем она исполняет то, что она должна сделать. Да, верно. Но если вы не принимаете внутри Его слова, если вы отталкиваете Его, оно не может совершить то, для чего было послано. Когда вы не верите, когда вы не принимаете Слово внутрь, и не просто пробуете, но пьете, едите Его, пережевываете Его, принимаете Его, оно становится частью вас. Пейте Его. Пейте кровь Иисуса. Пейте то, что Он сделал. Принимайте это внутри себя. Теперь это часть вас. Кровь Иисуса Слава очищает Богу. вашу кровь, очищает ваше тело, исцеляет ваше тело. Но этого не происходит, если вы не верите этому. Поэтому возьмите это в свою вечную жизнь. Нам нужно поверить этому. И Он сказал, человеческие усилия ничего не совершат. Все, что вам нужно делать, это есть и пить. Не уходите, мы вернемся через минуту. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами Келли, и она будет еще больше делиться хорошим словом, поэтому ничего не пропустите. Добро пожаловать, Келли! Спасибо, мама. Мне нравится говорить о том, что Иисус — это наше питание, наш хлеб. Здорово, да. Если мы не принимаем Его, как все, если мы не принимаем если мы ищем исцеления или финансов, или нам нужна помощь от нашей семьи, но мы не приходим к нему, как он сказал в шестой главе Евангелия Таана, он постоянно повторяет этим людям. Они хотят поесть, они хотят иметь чудеса, и это звучит здорово, но он сказал, «Вы не верите мне, вы пришли ко мне не для того, чтобы поверить». И вот что требуется, это верить. Поэтому Иисус говорит, «Я воскрешу их последний день». Их — это кого? Их — это верующих. Их — это людей, которые придут. Да. Я предназначен для этого. Пожалуйста, посмотрите наши передачи прошлой недели и этой недели, если вы не слышали, о чем мы говорили на этих передачах. Потому что я чувствую, что Господь говорит нам то, что нам нужно понять, чтобы иметь полноту жизни с Ним, которую Он хочет, чтобы мы имели. В моей жизни произошло изменение. Он сказал мне, что я не поклоняюсь. И даже этот маленький кусочек информации и помощь, которую он оказал мне, изменили все относительно моей жизни Хвала с ним. Богу. Я по-прежнему знаю все вещи, которые я знала о том, чтобы приходить к Слову Божьему, погружаться в Слово, верить Ему, верить тому, что Оно говорит, и принимать исцеление или финансы, или любую другую помощь, в которой я нуждаюсь. Но Он хочет, чтобы мы приближались к Нему. Он хочет, чтобы мы познавали Его. Он хочет знать вас. В Откровении три говорится, «Он стучит в двери нашего сердца, и это церковь». Он обращается к церкви, поэтому Он стучит, чтобы Ему открыли. Однажды Он сказал мне, «Зачем мне стучать в двери твоего сердца, если я уже в нем?» Что Он имел в виду? Он пытается привлечь наше внимание к тому, чтобы мы позволяли Ему войти и общаться с нами за столом так же, как мы собраны здесь. Я разговариваю с тобой, я вижу тебя. Ты можешь видеть, есть ли у меня нужды, и ты можешь сказать, «Позволь мне помочь тебе с этим». Я могу видеть, что ты любишь меня, глядя на тебя. И это отношение, которое Иисус хочет иметь с нами каждый день. И Он грядет. Он не просто однажды придет на облаках. Он наполняет нас. Он изливает Себя в нас. И Библия говорит, что в последние дни Он изольет от Духа Своего на всякую плоть. Но позвольте Ему наполнить вас. Он стремится к этому. Поэтому некоторые из тех вещей, которые Он показал мне, и я показываю вам о том, что Он является хлебом, Он в буквальном смысле хочет быть вашей ежедневной пищей. Он сказал такие слова в Господней молитве. «Дай нам наш хлеб на этот день». Кому он молился? Он молился не Иисусу. Он сказал «Отче наш». И он не просто сказал «Мой Отец». Он пригласил нас войти в это. «Отче наш». «Дай нам насущный хлеб». Не просто еду. Эта еда находится в мане Слова Божьего. «Дай нам». Когда вы так молитесь, здесь есть много уровней. Дай мне еду. Дай мне Слово Божье, которое мне нужно сегодня. Дай мне живой хлеб Иисуса. Дай мне ежедневного Иисуса. Это изменит всю вашу жизнь. Спросите у нас, откуда мы знаем об этом? Да, верно. Это правда, не так ли? Да. Он много лет назад говорил тебе приходить к Нему немного иначе и начать молиться каждый день. Отводить для этого время. И это изменило твою жизнь. Да. И то, как Он говорил мне приходить к Нему, разговаривать с Ним, поклоняться Ему, это изменило мою жизнь. И сейчас есть много вещей, которые были трудными для меня, но стали легкими. Хвала Богу. Потому что я знаю Его. А знать Его, это верить в Него. Хвала тебе, Иисус. Он сказал, «Приходите». Он сказал, «Верьте». И те люди ответили, «Мы хотим этого, мы хотим хлеба, мы хотим чудес». Но он ответил, «Но вы не верите». Он сказал, «Возьмите меня». Он сказал то, что шокировало людей, особенно его учеников. Он сказал, «Ешьте меня и пейте меня. Ешьте мою плоть, пейте мою кровь». Что это означает? Вчера мы закончили на том, что сказали, что означает принимать его как свою пищу. Полностью принимать его внутри себя. Не просто попробовать его, а принять его в свое сердце. И я говорила об этом плоде. Я могу смотреть на этот плод и он не принесет ничего полезного для моего тела. Мой желудок может бурчать. Вы можете слышать это. Я могу съесть его, и тогда он будет полезным. Мой желудок говорит, нам что-то нужно. Ваше тело, ваша жизнь, ваши финансы, ваши дети, ваш брак, ваши взаимоотношения, ваше сердце может говорить, мне что-то нужно, Иисус, или я в чем-то нуждаюсь. Вам нужно дать это Иисусу и понимать, что просто принимая его, не просто искать чудес, а принимать его полностью. Это означает разговаривать с ним. Это означает поклоняться ему. Это означает читать его слово. Но почему мы читаем его слово? Не для того, чтобы узнать что-то, а чтобы принять его. И Библия говорит, что именно так приходит вера. Его слово создает веру. Когда вы принимаете внутрь его слова, а что такое вера? Невозможно отделить веру от Его Слова. Невозможно отделить веру от самого Иисуса. Вы не можете сказать, «Ну, у меня есть вера». Господь недавно исправил брата Кайтамура за то, что он сказал кому-то, «Моя вера получила эту машину». Господь исправил его относительно этого, и брат Мура справился. «Да, ты прав, Господь, ты дал мне машину. Я связал мою веру с твоим Словом, я верил в тебя и ты принес мне машину. Хвала Богу. Но когда мы сбиваемся с пути и начинаем смотреть на вещи, или начинаем смотреть на неприятности, наши глаза продолжают смотреть на обстоятельства. Даже если вы говорите Слово Божье к своим обстоятельствам, если вы оставляете Иисуса, ваши глаза смотрят только на ваши обстоятельства. Вы можете исповедовать Слово целый день. Но если Его Слово, и Он не находятся в вашем сердце, если вы не ищете Его, то трудно сделать так, чтобы Он принес вам что-то. Да. Он хочет принести вам помощи жизни, Поэтому смотрите прямо на Него. Так легко верить. Трудно оставить Его в стороне и пытаться верить во что-то. Вам не остается во что верить, если вы убираете из этого уравнения Иисуса. И мы говорили об этом. Мы сейчас будем кое-что рассматривать. Я хотела указать вам на это в шестой главе Евангелия Таана. Я прочитаю пару мест Писания. Мы рассмотрим это, но я хочу еще раз прочитать вам 45, 46, 47 стихи из нового живого перевода, точнее, из перевода Пэшин. Иисус продолжает повторять здесь, говоря «Я хлеб». Он продолжает говорить «Я воскрешу их, я воскрешу верующих». Иисус продолжал. Так было написано у пророков. Все будут научены самим Богом, говоря о тех, кого Он воскресит. Если вы действительно слушаете Отца и учитесь от Него... «Вы придете ко Мне». Видите? Отец всегда призывает нас прийти к Иисусу, потому что «Я именно тот, кто пришел от Отца, и Я видел Отца». Я говорю вам живую истину. Соедините свое сердце со мной и верьте, и вы переживете вечную жизнь. Я им. Скажите эти слова. Я есмь. Сколько раз в Писании вы слышали эти два слова? Когда Моисей не знал, как освободить сынов Израиля? Отец сказал, «Я есть есмь». Да. Иисус говорит, «Я есть есмь жизни». «Я есть им двери». «Я путь». «Я истина». И если вы посмотрите в Слово Божье, Он везде говорит «Я». И здесь Он говорит, «Я есть хлеб». Не кусочек хлеба. Не просто что-то поесть, но если вы примете этот хлеб внутрь себя, если вы примете меня внутрь, то в этом будет абсолютно все. Что он говорит в 6 главе Евангелия от Матвея? О том, чтобы не заботиться, что есть, что пить, или во что одеваться. Бог заботится даже о воробьях, о птицах. Он заботится о лилиях. Он одевает их красиво и верно. И он говорит, «Ваш отец знает» что вы нуждаетесь во всем этом». Что он имеет в виду? Вот почему он послал меня. Он говорит в 6 главе от Иоанна. «Отец послал меня быть всем этим». Это его воля. Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Написано в шестой главе Евангелия от Матвея. И он говорит, «Язычники, или те, у кого нет завета с Богом, ищут все это. Неверующие ищут вещи». Но если вы верите в Иисуса, то Он сказал, «Ищите прежде всего Царство Божьего, и все это приложится. Не откуда-то, а все, что Он говорит, все это во Мне. Я хочу дать вам это, поэтому ищите Меня в первую очередь». И вот что вам нужно понимать. Я... Я хлеб. Я исцеление. Я мир в вашем сердце. Я радость. Я... Весь плод Духа находится в нем. Плод Его Духа, пребывающего в вас. Это просто Он, выходящий оттуда, с избытком. Верно. Плод — это просто Прибывает Он внутри, вас, да. выходящий изнутри нас. Когда мне нужна радость, и я смотрю на Него внутри, Его радость выходит из меня чудесным образом. Когда у нас есть нужды, Он рядом. Давайте посмотрим на то, что мешает нам принимать его. И что мешает нам есть его плоть и пить его кровь? Под чем он подразумевает? Возьмите меня в качестве своей пищи. Возьмите меня, ешьте меня, питайтесь мной полностью и полагайтесь на меня. Он говорит, я хлеб. Давайте посмотрим шестую главу Евангелия от Марка. Я должна перевернуть страницу в этой книге. Евангелие от Марка 6. Я хочу, чтобы вы увидели, что он сказал своим ученикам. В Евангелии от Марка 6:51 говорится. Это для того, чтобы поддержать нашу историю. Это Евангелие от Марка. Он пишет о том, что Иисус накормил пять тысяч. Здесь говорится. Он сказал ученикам: рассадить людей. Затем Иисус взял хлебы и рыбу, благословил их, посмотрел на своего отца, откуда приходит его сила благословил их и раздал хлеб ученикам. Здесь сказано, «Он продолжал раздавать хлеб ученикам, а они раздавали людям». На самом деле ученики были частью этого чуда. Но Он был тем, от кого хлеб продолжал умножаться. Возможно, Он продолжал умножаться и в их руках также. Но Иисус был источником этого. Дальше говорится о том, как Иисус шел по воде, спас их во время бури. Он вошел в лодку, он говорит, «Не бойтесь, я здесь. Будьте мужественны». Другими словами, «Хлеб здесь, ваша безопасность здесь, ваша смелость здесь». Он говорит, «Будьте мужественны, я здесь, я возьмите здесь. меня». «Будьте мужественны». На прошлой неделе мы говорили о записанном в Евангелии от Марка 11. Он сказал, «Имейте веру Божью». Имеете ее? Да. Он мог бы сказать... Я даже читала это именно так. Он мог бы сказать... Петр спросил, вот это да, ты видела это, Господь? Иисус мог бы сказать, у меня есть вера Божья. Я говорю, чему-то сдвинуться с места, и оно сдвигается, потому что у меня нет сомнений в моем сердце. Он мог бы сказать это так. Но он так не поступил. Он сказал, вы, не только я. Не только потому, что я Божество, не только потому, что я Сын Божий. «Имейте веру Божью». Он имел веру в своего Отца. Он хочет, чтобы мы верили в Него, как в дверь к Отцу. Да. Имели веру в Него. Верили Его словам, потому что Он предлагает их им. Вы можете иметь веру Божью. Вала Богу. Вы можете это делать. Он даже сказал им, «И да. больше сих сотворите, потому что я иду к моему Отцу». Поэтому здесь Он говорит, «Мужайтесь, я здесь». «Я, ваше мужество, я здесь, мужайтесь, не бойтесь». И он зашел в лодку, и написано, что ветер утих. И опять-таки, так же, как Петр был полностью потрясен тем, что дерево засохло, ветер утих, и они изумились. Вы бы подумали, что к этому времени они уже все должны были понимать. Иисус все контролирует, и все идет так, как хочет Он. Но здесь написано они изумились, потому что не понимали значения чуда, сотворенного с хлебами. Это может привести в замешательство, если остановиться и подумать об этом. Что он накормил тех людей или позаботился о них, а теперь был с ними в лодке. Чудеса происходили, потому что Иисус верил. И чудеса происходили с ними, когда они верили. Но они не понимали значения чуда размножения хлебов. Здесь сказано, их сердца были слишком огрубевшими, чтобы принять это. Итак, они видят, что он кормит пять тысяч людей, но они не ели от него в тот день. Они не пили от него в тот день. Они не принимали его внутрь и не сказали, «Я верю этому». Я верю этому. Мы пойдем дальше и увидим, как Слово Божье доказывает, что они не принимали это внутри себя. Давайте посмотрим. Давайте откроем восьмую главу Евангелия от Марка. Вот что они не понимали относительно чудо размножения хлебов и рыб. Его способность дать им способности творить чудеса, если они просто поверят Ему. Они не понимали этого. И это оставило их без понимания того, что они могли запретить ветру. Или почему они изымились, когда он запрещал ветру? Потому что они не приняли то, что произошло раньше. Они не принимали его все это время. Восьмая глава от Марка. Он кормит еще большее количество людей. И в то же время... Он исцелял людей, глухих людей. Затем накормил четыре тысячи человек. Затем фарисеи... Позвольте мне найти это место. Он накормил их. Они потребовали знамения. Хорошо. Четырнадцатый стих. Итак, «Он дважды накормил людей». Он слышал, что фарисеи потребовали знамения, и там присутствовало все то негативное, что мы читали в 6 главе Евангелия от Марка. И здесь, в 14 стихе, точнее, в 13 стихе, говорится, «Они вошли в лодку». «Для меня это так смешно». И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону озера». При всем ученики Его забыли взять хлебов. Разве они уже дважды не видели, что Он сделал с хлебом? Здесь говорится, когда они переплыли озеро, Иисус предупредил их, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и иродовой». Они услышали Его? Они Его даже не услышали. Когда они услышали Его говорящим о закваске, они подумали, «А мы же голодные!» И они начали спорить друг с другом, потому что не взяли с собой хлеба. Даже когда Он пытается говорить им что-то и предупреждает их о фарисеях и Ироде, они не слушают. Все, о чем они могли думать, это о своем желудке. И поскольку их сердца были слишком огрубевшими, чтобы принимать то, что Иисус мог делать, и то, что Он хотел делать, они не верили этому даже после того, как видели это. Они продолжали спорить друг с другом, потому что не взяли с собой хлеб. Иисус, зная, о чем они говорили, сказал, «О том ли вы рассуждаете, что у вас нет хлеба? Разве вы еще не поняли? Еще ли сердца ваши окаменены, чтобы принимать это? Имея глаза, вы не можете видеть. Имея уши, вы не можете слышать. Разве вы ничего не помните? У вас же есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. «Разве вы не помните?» Он сказал, «Когда я накормил 5000 человек хлебами, сколько корзин оставшихся кусков вы набрали?» Они ответили «12». «Когда я накормил 4000 человек семью хлебами, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Они ответили «7». «Как же вы не понимаете?» И, честно говоря, я не вижу здесь никакого результата от умножения хлеба. Я думаю, что они были голодными потому что отказались принимать его внутри себя. Да. Они отказались есть его слова, которыми он только что поделился с ними. Они были шокированы тем, что он сказал, «Ешьте мою плоть и пейте мою кровь», как и другие люди. Но они противились этому. И поэтому он говорит им, «Вы не можете видеть, вы не можете слышать. Ваши сердца еще каменены, чтобы принимать это?» Давайте вернемся к 4 главе Евангелия от Марка. Я буду пользоваться этим переводом Библии. У меня тут есть несколько переводов Библии. Как у моей мамы. Все эти Библии... Это точно. Ты хорошо мне научила. Четвертая глава от Марка. И мы посмотрим на то, что он здесь говорит. Прича сеятели. Иисус говорит, «Фермер вышел посеять семя». Он начал разбрасывать семя. В 9 стихе говорится, «У кого есть уши, должен слышать и понимать». Что он имел в виду? Принимайте это, люди. Принимайте это. Когда он остался с ними наедине, он сказал, «Вам разрешено понимать тайны Царства Божьего». Я использую притчи для всех остальных людей, чтобы исполнилось Писание. Когда они видят то, что я делаю, они ничему не учатся. Почему? Они не принимают это. Когда они услышат то, что я говорю, они не понимают. Почему? Они не принимают это. Вам нужно быть верующим, чтобы принять это. Иначе они бы обратились ко мне. Мне нравится, как Иисус сказал слове, «Да не увидят своими очами и не услышат своими ушами, и не обратятся ко мне, чтобы я исцелил их». Когда вы принимаете Его Слово Хвала и обращаетесь Богу. к Нему, именно тогда Он может творить чудеса. Именно тогда Он может совершать их. Спасибо, Господь. Здорово, не так это ли? Это здорово. Семя есть Слово Божье, и семя, которое упало при дороге, представляет тех, кто слышит послание, а сатана приходит и уносит его. Почему? Они не приняли это послание. Семя, упавшее на каменистую почву, представляет тех, кто слышит послание и кто принимает его с радостью. Но поскольку у них нет глубоких корней, оно у них долго не задерживается. Что происходит? Они не прошли этот путь и не позволили этому да, повлиять на их жизнь. они не держались за это. Они не держались за это. Хорошо сказано, да. мама. Они отпадают, как только у них возникают проблемы. Почему? Потому что они смотрели на проблемы, пытаясь найти ответ, вместо того, чтобы сосредоточиться на Иисусе. Я уже, по-моему, говорила об этом на прошлой неделе. Когда Слово Божье говорит о том, чтобы всмотреться, наверное, у нас не получится поговорить об этом. Но я дам вам это местописание в притчах. Мне нужно найти его. Но когда вы смотрите на него, вы всматриваетесь в него, а не во что-то другое. Вы просто смотрите на Иисуса, и ваша вера растет, и Он может творить для вас чудеса. Давайте очень быстро закончим на следующем. Здесь говорится, семя, которое падает среди тернии, представляет собой заботы этой жизни, похоть других вещей, отсутствие плода, потому что оно не попадает внутрь. Но семя, которое упало на добрую землю, представляет тех, кто слышит и принимает. Что он говорит? Слушайте и принимайте это. Ешьте это Слово Божье. Они принесут урожай в 30, 60 или 100 крат от посеянного. Поэтому, когда мы принимаем слово, в 24, точнее, в 23 стихе говорится, «У кого есть уши, чтобы слышать, слушайте и понимайте». Мы только что прочитали, где он сказал, «Смотрите, слушайте и помните». Внимательно относитесь к тому, что вы слышите. Чем внимательнее вы слушаете, тем больше понимания вы получите, и вы примете еще больше. Для тех, кто слушает мои учения, будет дано больше понимания. А для тех, кто не слушает, даже то небольшое понимание, которое у них есть, будет забрано или украдено. Давайте скажем ему прямо сейчас. Я принимаю тебя. Я принимаю тебя. Я принимаю тебя и твое слово. Я принимаю тебя и твое слово. Я верю тебе, Иисус. Я верю тебе, Иисус. Я уже исчерпала свое время, поэтому... Ты вне времени? Наше время истекло. Не уходите, мы скоро вернемся. Здравствуйте, я Келли Копленд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». На протяжении двух последних недель я имела честь быть с моей мамой, Глори Копленд. Спасибо, Келли. Ты так наполнена, мама. Ты обучала нас слову веры и исцеления, и жизни. Но знаешь что? Ты научила меня знать Иисуса, и я очень благодарна. Слава Богу. Я очень Спасибо. благодарна. И я знаю, что вы тоже. И я очень благодарна за возможность учить вас чему-то на этой и на прошлой неделе, из того, что я увидела и узнала об Иисусе. Он все. Это звучит очевидно, как я понимаю, но то, что является или должно быть очевидным, иногда то, что мы делаем или как мы себя ведем, может быть двумя разными вещами, потому что Он не начинает открывать себя. Когда Он начинает открываться нам, когда вы позволяете Ему открываться для вас, внезапно то, что вы ставили на Его место – или лживые вещи, которые вы считали действиями своей веры, или лживые пути, которыми вы пытались прийти к нему, или пытались проложить свой путь для того, чтобы сделать что-то, действовали по плоти. Все это становится очевидным, когда вы все больше познаете его. Чем больше вы знаете истину, тем больше вы распознаете ложь и мне нравилось говорить да. об этом на протяжении прошедших двух недель. Я хочу призвать вас, если вы не видели все передачи последних двух недель, зайдите на сайт KCM.org.ua, и вы можете догнать нас и увидеть, о чем мы говорили, потому что мы узнаем о том, что Иисус – хлеб жизни, и это означает, что Он – это все. Иисус сказал людям в 6 главе Евангелия от Таана, «Ешьте меня, пейте меня». Другими словами – «Принимайте меня, чтобы я дал вам все питание, в котором вы нуждаетесь». Это живое питание. Хвала Богу. Это все, что вам нужно. Все, о чем вы, возможно, верите или нуждаетесь в семье, или жизни, или в исцелении, или в финансах, или в мире, или в радости, все это там есть. Вам не нужно искать это нигде, кроме Иисуса. Хвала Богу. Вы не найдете эти вещи, вы не найдете эти чудеса, глядя в другом направлении. Вы можете сосредоточиться на нем. Вы можете сосредоточиться на самом Иисусе. И дело в том, что это не так уж и трудно. Делайте то, что делала Мария, и садитесь у Его ног. Слушайте, тебе, Иисус. Слушайте, что Он говорит вам. Он говорит, «Возьми Слово Божье, принимай Мое Слово, не отталкивай его, не говори «да, но». Мой ответ Ему, когда Он говорит да, «Я точно. есмь», это не «но Иисус». Нет. Он говорит «я». И его более чем достаточно, чтобы Здорово, изменить всю Фелли. нашу жизнь. Да, аминь. Все, что ты сделала, это сказала «возьми мою жизнь и сделай с ней что-то». Он взял ее. У тебя не было никакого религиозного обучения. Нет. У тебя не было другой информации, кроме одного стиха. Ищите прежде Царство Божье. Я увидела, что Он заботится о птицах. Сильно, не так ли? Я подумала, если Иисус заботится о птицах, Он позаботится и обо мне, а я нуждалась в заботе. Когда ты сказала, «Возьми мою жизнь и сделай с ней что-то», это все, что ему нужно да. было, не так ли? Просто поставьте себя в положение принятия. Это все, что вам нужно сделать. И когда ты прочитала это, ты избрала верить этому маленькому стиху. И это изменило всю твою жизнь. Да. И это все, о чем он просит. Если вы перечитаете шестую главу Евангелия Таана, вы увидите, что эти люди хотели чего-то. И он пытался дать им это. Но они не могли получить это, не поверив в него. Они не могли получить это, думая, что могут взять это каким-то другим путем, без него. Он говорит, «Я то, что вам нужно, я хлеб, который вы ищете, я все, что вы ищете, и даже больше». Он источник. Он источник. Всего. И это хороший источник. Да. Поэтому тогда вы понимаете, что когда он говорит «примите меня», это возвращает вас к тому, что он сказал «сеятель сеет слово». Когда ваше сердце слишком ожесточено, чтобы принимать его слово, вы не получите урожай. Либо почва слишком твердая. Вы можете попробовать сделать это на ближайшей парковке. Постарайтесь посадить там огород. Это не сработает. Когда наши сердца ожесточены, тогда слово Божье не входит в них. Знаешь, мама, люди говорят о том, что они сокрушены. И Бог хочет, чтобы я был сокрушенным. И я понимала это так, что Бог хочет, чтобы я была в таком положении когда все для меня идет не так. Или он хотел, чтобы это причиняло мне боль. Но он не хочет, чтобы вы были в таком положении. Да. Он хочет, чтобы вы вышли Верно. из него. Но если вы делаете все по-своему, вы окажетесь в таком сокрушенном положении. Но вот что может произойти. Я видел это снова и снова. Это происходило со мной. Когда я сокрушена из-за своего выбора, выбора других людей, или из-за своего недоверия Господу и Его Слову, я внезапно осознаю, «Мне больно!» «Иисус, помоги мне!» И тогда в ваше сердце приходит такое состояние. Дело не в том, что вы должны быть сокрушенными. Дело в том, что это окружение сокрушает ваше сердце, и оно больше не ожесточается. Или вспомните, как Иисус сказал в Евангелии от Марка, «Нездоровые имеют нужду во враче». Они считают, что у них все в порядке. Поэтому они не приходят ко мне. Когда мы думаем, что у нас все хорошо... Да. О, со мной все в порядке. У меня есть это. У меня есть Иисус. Я хожу в церковь. Или в моей машине есть диск с прославлением. Нет. Когда мы знаем, что мы нуждаемся в Иисусе, мы знаем, что мы нуждаемся в Его Слове. Именно тогда мы видим результаты. Слава Богу. Именно тогда он может повлиять на нашу жизнь. Поэтому сегодня я бы хотела все это подсуммировать. Я думаю, что мы рассмотрим три места Писания. Я верю, что мы доберемся до всех трех. Но очень быстро 12 глава Евангелия Таана. Я буду читать из перевода Пэшн. 12.37. Здесь говорится, «Даже когда есть неоспоримые свидетельства и много разных знамений и чудес, которые Иисус совершил перед ними, его критики все равно отказывались верить. Если вы критикуете, вы не верующий. Это исполнение пророчества, данного Исаии. Господь, кто поверит нашему посланию? Кто увидел действие Твоей великой силы? А о людях, которые не могли поверить, Исаия пророчествовал. Дьявол ослепил их глаза и ожесточил их сердца к истине. Поэтому с закрытыми глазами и закрытыми сердцами они не могут понимать истину. Или они не могут есть и принимать ее и не обращаются ко мне, чтобы я мог мгновенно, скажите, мгновенно, мгновенно очистить и исцелить их. Все становится намного быстрее, когда вы сразу же принимаете Слово Божье без споров. Да. Вы просто принимаете Его, вы принимаете Иисуса, и вы верите Ему, иначе ничего не произойдет. Аминь? Аминь. Вот пример, который мне очень нравится, в Евангелии от Иоанна 11. Мы опять возвращаемся к Марии и Марфе. Я не буду читать все, потому что у нас мало времени, но в селении под названием Вифания, где жил Лазарь и его сестры Мария и Марфа, Мария была той, которая помазала ноги Иисуса, как вы помните позже в Евангелии Таана, и отерла его ноги своими длинными волосами. Однажды Лазарь смертельно заболел, поэтому его сестры послали весть Иисусу, говоря, «Господь, наш брат Лазарь, тот, которого ты любишь, очень болен. Пожалуйста, приди». Я так чувствую, что это писала Марфа. Она не могла просто сказать «Лазарь болен», зная, что Иисус понимал, о ком идет речь. Она написала «Помни, он тот, кого ты любишь». Да. Я чувствую, что это была Марфа. Здорово. Но я не уверена в этом. Итак, она сказала «Пожалуйста, приди». Когда он услышал об этом, он сказал. Он сказал слово его ученики должны были достаточно верить тому, что он сказал. Но он сказал одно слово. Эта болезнь не закончится смертью. Иисус не сказал, что Лазарь не умрет. Он сказал, что она на этом не закончится. Я думаю, что нам необходимо быть гораздо более хладнокровными посреди разных ситуаций, потому что мы думаем, что они закончатся определенным образом. Кажется, мой ребенок окажется в тюрьме, или на наркотиках, или каким-то образом отойдет от Бога. Нет. Принимайте это слово. Оно не закончится негативно. Но если вы смотрите на негативные вещи, то именно так оно все и закончится. А когда ваши глаза устремлены на Иисуса, и Он говорит, «Дорогой, у меня есть совершенный мир для твоих детей». В Исайе написано, «Твои дети будут научены Господом». В Исайе говорится, "Великим будет мир твоих детей». Аминь. И их спокойная жизнь. Вы находите такие местописания, как это сделала ты. Ты часто говоришь о том, чему научила меня, о великом спасении. Мы стоим на этом слове для вас. И это слово истина. Хвала Богу. Но вы верите этому, а не обстоятельствам. Итак, Иисус сказал, это не закончится смертью для Лазаря, но принесет славу и холлу Богу. Это явит величие Сына Божьего. Людям трудно понять это местописание, потому что они считают, что Бог говорит, что болезни приносят славу, или что смерть Лазаря принесет славу. Но это не так. Это явит величие Сына Божьего на основании того, что произойдет. А то, что произошло, записано в Библии. Написано, что Иисус воскресил Лазаря из мертвых. Вы когда-нибудь думали об этом? Иисус вскоре пойдет на крест и воскреснет из мертвых. Он говорил своим ученикам, «Я воскресну из мертвых». Но они не слушали, что Он говорил им. И Он хочет показать им пример. «Я люблю Иисуса». Он всегда показывает нам что-то, чтобы мы увидели и поверили. И Он говорит, «Смотрите на это, слушайте это, принимайте это и верьте мне». Да. Итак, Он собирается воскресить Лазаря из мертвых. Это было его намерением. И если бы мы не переживали и не тревожились, и не боялись в отношении того, с чем мы имеем дело, мы бы видели гораздо больше чудес. Потому что его намерение не в том, чтобы что-то закончилось смертью. Не в том, чтобы ваш ребенок отошел от Бога. Вам нужно прекратить переживать обо всех этих подробностях. Лазарь не переживал. Он отправился в великое приключение. Он умер и вернулся назад. И даже Мария и Марфа научились чему-то в тот день. Написано, «Хотя Иисус любил Марию, Марфу и Лазаря, он остался там, где был еще на два дня». Иисус задержался, но у него был план. Мы должны доверять Ему. Он остался там, где находился. Он не сорвался с места и не побежал из-за того, что если он быстро не попадет туда, то Лазарь умрет. Он как бы говорит, «Лазарь не умрет, и не важно, когда я воскрешу его, потому что у него был план». Он сказал, на третий день Он сказал, «Идем, время идти в Вифанию». Для Него не было никакого смысла идти туда раньше. Дело было не во времени. Да. Мы должны доверять Его Слову и принимать Его. Ученики сказали Ему, «Учитель, ты действительно хочешь идти туда?» Совсем недавно эти люди хотели побить тебя камнями. У них были все причины переживать другими о том, идеями. что Иисус озабочен другими идеями. «Нет, нет, нет, Иисус, это слишком опасно. Видите?» Это сатана пытается украсть у вас Слово Божье, как мы уже читали о том, что сеятель сеет Слово. Он пытается украсть это Слово у Иисуса. Иисус отвечает, «Не двенадцатый или час дня сейчас? Вы можете ходить днем без страха споткнуться, когда вы ходите в том, кто дает вам свет». Другими словами, неважно ночь ли, неважно день ли, неважно безопасно ли, неважно, есть ли там небезопасно, когда вы ходите в нем, вы всегда в безопасности. Да, спасибо, Господь. Когда вы ходите во свете, вы всегда во свете, не волнуйтесь об этом. Мала Богу. Здесь говорится, «Лазарь, наш друг, только что уснул. Пришло время для меня идти и разбудить его». Когда они услышали это, то сказали, «Господь, если он только что уснул, то ему станет лучше». Иисус говорил о том, что он умер, а ученики считали, что он говорит об обычном сне. Поэтому Иисус прямо сказал им, «Ну хорошо, Лазарь умер. И ради вас я рад, что не пошел туда, потому что у вас есть еще одна возможность увидеть славу и научиться доверять мне. Поэтому идем и увидим его». И Фома... Очевидно, он не слышал, что Иисус сказал ему о свете, потому что Фома сказал, «Пойдем и умрем вместе с ним». Эти ребята очень позитивные, не так ли? Они пришли в Вифанию, которая находилась в нескольких милях от Иерусалима. Иисус знал о том, что Лазарь был в гробе уже четыре дня. Многие друзья Марии и Марфы пришли утешать их. И посмотрите, вот что я хочу, чтобы вы увидели. Когда Марфа услышала, что Иисус подходит к селению, она вышла, чтобы встретить его, а Мария осталась дома. Марфа сказала Иисусу, «Помните, если вы слышали, как я говорила о Марфе, вы знаете, что у Марфы было такое отношение, немного пассивно-агрессивное отношение к жизни, когда она сказала, «Господь, сделай с ней что-то, скажи и помогать мне». Да. Так всегда поступала Марфа. Поэтому она говорит, «Господь, я просто могу видеть, как она поставила руки на пояс. Она не пошла к нему с кротостью. Господь, если бы ты пришел раньше, мой брат бы не умер». Я слышу в ее голосе, что она не считает, что он воскресит его сейчас. Но если бы он был здесь, то все было бы хорошо. Ты все да. испортил. Я знаю, что если ты попросишь у Бога... Она не просила Иисуса воскрешать Лазаря. Она просто сказала, я знаю, что если ты попросишь у Бога, Он сделает это для тебя. Она думает, что Бог сделает что угодно для кого-то другого. Она сказала, «Он сделает это для да. тебя». Иисус ответил, «Твой брат воскреснет и оживет». Помните, что Иисус сказал? Он всегда говорит людям, кто он, и он хочет, чтобы мы принимали то слово, которое он дает. Он сказал ей, «Твой брат воскреснет и будет жить». Если вы верующий, вы скажете, «Спасибо тебе, Иисус». Да. Но она ответила, «Да, я знаю». Сколько раз мы говорили Богу, «Я знаю». Я знаю, что Он воскреснет. На следующим словом было «но». Я, я знаю, знаю но, но. Я знаю, что Он воскреснет вместе со всеми во время воскресения. Она такая язвительная. Иисус сказал, «Марфа, тебе не нужно ждать того времени. Я?» Он не говорит «Я буду воскресением». Он говорит «Я есмь». Он говорит «Я есть воскресение. Я здесь. И Я – жизнь вечная. Можно сказать так. «Я здесь. Я прямо здесь». Верно. «Тот, кто верует в Меня, даже если умрет, будет жить вечно. А тот, кто живет, веруя в Меня, никогда не умрет». «Веришь ли ты этому?» Что он делает? Он пытается подтолкнуть Марфу верить. И Марфа собирается сказать Иисусу правильные вещи, которые нужно сказать в то время. «Да, Господь, верю». Он спрашивает, «Ты веришь?» «Да». «О, Господь, да». Я знаю, я верю этому. Я всегда верила, что ты помазанный Сын Божий, который пришел в этот мир для нас. На самом деле, я так не думаю. Потому что сразу после этого она говорит, она оставила его и поспешила домой к сестре. Знаете, все время она говорила, «Господь, я верю, что ты это, я верю, что ты то». Ее разом формулировал, как заставить Иисуса сделать то, что хотела она, чтобы он сделал. Очевидно, что когда она сказала ему о том факте, что если он попросит о чем-то Бога, то Бог сделает это для него. Очевидно, что он не слушал это, потому что он не собирался так поступать. И Марфа думала, «Как же мне заставить его сделать это?» «Я знаю. Я знаю, что сделать для того, чтобы Иисус сделал это». И она предоставляет ему свою веру. На самом деле не веру, а ответ. «Я верю этому, да, я верю. Я верю, что ты Господь, аллилуйя, аллилуйя». И сказав это, она уходит к своей сестре Марии. Отозвав ее от тех, кто пришли утешать их, она сказала, «Господь здесь, и Он хочет тебя видеть». Она просто солгала. Она просто солгала. И знаете, что она думает? Она думает то же самое, что сказала Иисусу о Боге. Ну, Иисус делает это для нее. Он всегда сделает то, что захочет Мария. Я просто приведу к нему Марию, чтобы получить от него ответ. И она говорит Марии чистую ложь. «Господь здесь, и Он хочет видеть тебя и поговорить с тобой». Это было не так. Она прервала Иисуса, она сказала все это о вере. «Я верю! Я верю!» А сама убежала. Она даже не дала Иисусу шанса исцелить ее брата. Она просто убежала, чтобы заставить его ответить на свою молитву другим способом. Она не верит в него. Она пытается воплотить это. «Мне нужно сделать это!» Я должна сделать хорошее исповедание. Знаете что? Я позову мою сестру. Она гораздо духовнее меня. Я позову ее, она помолится и попросит Иисуса сделать это для меня. Хорошо, что она хотя бы подумала, что он поможет с этим. Она могла подумать. Он любит Марию больше, чем меня. Он любит ее больше. Он не ответит мне, иначе он бы это уже сделал. Да. Итак, она уходит. И вот что для меня здесь смешно, мама. Мария фактически говорит Иисусу то же самое, что сказала Марфа, но Мария находится в другом положении. И здесь написано, «Когда Мария услышала это, она быстро встала и ушла. Когда Мария услышала это, хотя это было неправдой, когда Мария услышала, что Иисус зовет ее, она побежала к Нему, и она сказала, Он задержался. Он по-прежнему находился за селением, ожидая, что к Нему придет кто-то, кто будет верить». И написано, когда друзья Марии, которые утешали ее, увидели, что она встала и быстро ушла, они последовали за ней, считая, что она пошла к гробу плакать за своим братом. Итак, все слышали это. Когда Мария наконец нашла Иисуса заселением, она упала к его ногам в слезах. Обратите внимание на то, что она постоянно возле его ног. Каждый раз, когда они упоминаются, она, она слушает у его ног. Она у его ног изливает для него драгоценное мира, любит его, поклоняется ему, отдает ему все, что у нее есть. И в это мгновение она также у его ног. Все ее друзья, которые утешали ее, и прошу прощения, она упала у его ног со слезами и сказала, «Господь, если бы ты был здесь, мой брат бы не умер». Она не злится на него, она просто знает, что он есть да. ответ. Она просто знает, что он сделал бы это. Он посмотрел на Марию и увидел ее плачущей у его ног. Здесь говорится, им овладели эмоции. Он был глубоко тронут нежностью и состраданием. Почему? Потому что она пришла к нему, и она пришла к нему с верой. Она пришла к нему и не пыталась манипулировать им, не пыталась достичь чего-то своими делами. Она просто пришла к нему, имея уверенность в нем. Он спросил, где вы его похоронили? Она ответила, «Господь, пойдем со мной, мы покажем тебе». Конечно же, вы знаете это местописание. Лазарь воскрес из мертвых. И он сказал им, точнее, Марфа сказала. Но Господь, уже четыре дня прошло с тех пор, как он умер. Его тело уже разлагается. Она даже не ожидала, что Иисус будет воскрешать его. Он смердит. Мы не можем делать это сейчас. Уже слишком поздно. Ты уже пропустил свою возможность. Но Иисус посмотрел на нее и сказал, «Разве я не говорил тебе? Разве я не говорил тебе? Разве Мое Слово не приходило к тебе? Что если ты будешь верить в Меня, ты увидишь, как Бог являет Свою силу. Если ты будешь верить в Меня, ты увидишь чудо». И помните, наша часть — это верить. И очень быстро, у нас осталось две минуты. Две минуты, поехали. 11 глава послания к евреям. Я хочу показать вам то, что я верю, будет для нас хорошим заключением. Мама, ты прочитаешь, или я сделаю это, если хочешь? Я хочу прочитать из расширенного перевода 11 главу к евреям. Это что? Точнее, в Традиционный. Евреям 11.6. В Евреям 11.6 говорится... Невозможно угодить Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Недостаточно просто верить, что есть Бог. Да. Да, вы должны верить, что Он вас дает. Да. Здесь есть две части. И я думала еще не так уж давно, я думала, что эта часть, где говорится, верить, что Он есть, означает верить, что Он существует. Есть много людей, есть много людей, которые... И это правда. Вы должны верить, что Он существует. Вы пойдете на дно, если не верите в это. Но вы не можете да. на этом остановиться. И вот как я это вижу. Но я пришла к следующему. Если вы хотите прийти к Нему, о чем мы говорили на протяжении последних двух недель, если вы хотите прийти к Нему, вам необходимо верить, что Он есть. Первое, что говорится в этой главе, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ваша вера в Иисуса приносит осуществление того, о чем вы верите. Верно? Осуществляет это. осуществляет это. Послушайте это. Вот что означает слово «верить, что Он есть». Если Бог говорит вам «Я», если Иисус говорит вам «Я есмь», «Я исцеление», «Я жизнь», «Я все, о чем вы верите, это во Мне», «Я есмь», то ваш ответ на то, что Он говорит «Я есмь», это Он. Здесь говорится, что если вы хотите прийти к Нему, вы должны верить тому, что Он говорит. «Я есмь». Вы должны верить, что Он есть. Он есть жизнь, Он исцеление, Он все что угодно. Вы должны верить, что Он вознаграждает тех, кто усердно ищет Его. Здорово. И ваше сердце верит и знает, что говорит Его Слово и полностью принимает это. Если он говорит «Я исцеление», то вы верите, что он исцеление. Аминь. И когда вы верите этим словам от него, то вы можете повернуться и сказать «Он есть, поэтому и я есть». Да. «Он исцеление, поэтому я исцелена». Я верю тому, Здорово. что он говорит. И это сейчас для нас. Аллилуйя. Потому что мы усердно ищем его, обращаемся Хвала к нему, Богу. едим от него и принимаем его на сто 100%. Хвала Богу. Аминь. Здорово. Он есть. Аминь. Не уходите, мы еще вернемся. Пятница на передаче «Победоносный голос верующего» — День пожертвований. И я прочитаю любимое место местописание моей мамы. Да. Но я прочитаю его из перевода «Пэшн». Хорошо. Во втором послании к 9.6 говорится, «Скупой человек пожнет маленький урожай, но тот, кто сеет из щедрого духа, пожнет обильный урожай». И я очень быстро хочу сказать, примите сегодня решение верить тому, что было сказано, потому что это Слово Божье, и примите его, как мы говорили об этом, пусть оно будет в вашей жизни. Просто примите его и позвольте Иисуса говорить с вами. Верьте Ему. Пусть даяние течет из вашего сердца, а не по причине того, что это религиозная обязанность. Пусть оно свободно течет из радости даяния, потому что Бог любит радостную щедрость. И здесь говорится, «Он более чем готов дать вам с избытком каждую форму благодати. Я принимаю это, чтобы у вас было более чем достаточно всего. Я принимаю это в каждое мгновение Аминь. и во всем». Он сделает так, что у вас будет избыток во всем хорошем. Когда вы доверяете Ему, Он дает семя сеющему. Поэтому, когда вы сеете свое пожертвование на этой неделе, «Я благословляю его во имя Иисуса». Я Плава молюсь Богу. об урожае во имя Иисуса. Спасибо тебе за благословение. Мы принимаем это Спасибо, в хорошую отец. почву. И как говорит мама, да. мы молимся об умножении Спасибо, вашей отец. жизни во имя Иисуса. Обязательно Вой посетите воскресенье Иисуса. церковь, не пропускайте это. Это миссия служение для детей, подростков, для всех. А мы, Келли и Глория, напоминаем вам, что Иисус, Иисус – Господь.